В данном уроке я хочу сделать обзор возможных заработков на криптовалютах. Я расскажу, естественно, не про все, только про часть. И сразу вас предупреждаю, если вы там увидите какую-то там, доходность, там у вас на бирже где-то будет указано 1000 процентов годовых, точно не нужно вкладываться в этот проект. Скорее всего, эта монета, которую вам предлагает нам купить под такой процент, она будет подвержена дикой инфляции, и она, скажем... Там увидите вы там 100% годовых, а монета может упасть в 10-20 в раз за год. И в результате ваше вложение окажется убыточным. На криптовалютном рынке это нормальная практика. То есть огромное количество различных монет, различных токенов. И все это сложно, в этом надо разбираться. Но вот я обзор сделаю основных заработков, которые существуют. Вы если захотите в чем-то поучаствовать, нужно вам будет собственно, отдельно погружаться в эту тему. Вот сходу я сейчас никаких рекомендаций ни в коем случае не даю. Единственное, где вы можете поучаствовать, это, возможно, в стейкинге, в своих кошельках. Ну, В частности, вот, в кошельке Exodus можно там монету э, ADA, Cardano э, застейкать под, под небольшой процент. А будет до 5-5% годовых. Да, такие вот а, прибыли возможны. И это достаточно безопасно, если вы планируете монету держать в долгую. На своих кошельках Итак, первый самый известный и ну, распространенный о котором много говорят это майнинг майнинг на самом деле возможен только для тех криптовалют которые работают по алгоритму proof of work вот, в частности один из примеров это bitcoin есть и другие монеты которые работают в часто в последнее время эфир тоже майнился и по этой технологии если работает криптовалюта ее можно майнить для этого нужно, соответственно, покупать дорогое оборудование. Но ну, Самая дешевая майнинговая сферма на текущий момент стоит около полумиллиона. А если вы хотите майнить биткоин, это вообще люди отдельной касты. Там специальные айсики нужны, высокопроизводительные видеокарты, которые заточены только под майнинг биткоина. Они больше вам нигде не пригодятся. Но эта тема жива. И, в принципе, такой заработок возможен. Ну, в частности, возможен майнинг там где-то в пулах. Насколько это прибыльно, не знаю. Я знаю лично людей, которые занимались майнингом. Э, у них есть свое собственное оборудование. Да, эта доходность. Окупается это через э, год, через два. Так в среднем. То есть это не быстрое вложение и не быстрая отдача. Оборудование дорогое, его нужно отбивать. Его нужно настраивать. Во-первых, это должен быть дешевая очень электроэнергия, потому что там порядка 20% стоимости это электроэнергии. Следующее есть алгоритм консенсуса proof of stake, доказательство доли владения. В этом случае вы даете валидаторам свои деньги в долг, и они платят вам за это некий процент. Потому что чем больше у валидатора, то есть вот той как бы ноды сети, там, узла, который подтверждает последующий блок транзакции, зависит вероятность, чем больше денег у этого валидатора, тем более вероятно, что именно он станет тем, делегатом, который подтвердит данный блок. Если он подтверждает данный блок транзакцию, он получает за это комиссию. И поэтому это выгодно. Но, как правило, вы, наверное, не сможете стать валидатором, потому что это, ну, в разных сетях по-разному может быть это организовано. Могут быть выбранные, могут быть вот за доли владения. Но самое главное, что чем больше у них денег, тем вероятность им заработать больше. Поэтому они берут ваши деньги под некий процент, называется это стейкинг, и, соответственно, зарабатывают, естественно, они больше и вам какой-то процент дают. Поэтому вот это есть такая возможность, она, в принципе, это возможность реальная. Следующее, ну, отдельная тема трейдинга, это торговля криптовалютами, фьючерсами, даже опционами на фьючерсы на биржах. Это могут быть как DEX, децентрализованной биржи, так и SEX, централизованной биржи. Мы больше говорили про централизованные биржи и мы сами, в принципе, показывая, как купить криптовалюту на централизованных биржах. Ну, это основной способ приобретения криптовалюты. Трейдинг подразумевает не приобретение, а спекуляцию. Спекуляция, то есть это в основном спекулирует фьючерсами, чтобы получить дополнительное плечо. То есть, скажем, на 1000 долларов вы можете оперировать суммами, можете купить какую-то криптомонету там, на 10 тысяч, даже на 100 тысяч долларов. То есть здесь вы, получается получаете плечо, но получаете повышенный риск. Конечно, в средствах массовой информации можете там, почитать, что вот биржа приглашает трейдеров, все классно, все трейдеры здорово зарабатывают. Поверьте, я знаю и знаком с огромным количеством трейдеров, из них прибыльных трейдеров просто единицы. На самом деле это тяжелый труд, и, во-первых, это невозможно совмещать с какой-то другой деятельностью. Вот именно спекуляция, особенно там на криптовалютах, да и на фондовых рынках, без разницы где, это огромный труд, это сложно, это одно из самых сложных, я его называю бизнесом, один из самых сложных бизнесов. Проще открыть булочную на углу и с нее получать стабильный доход, плохо больше или меньше, но, по крайней мере, там понятный бизнес – понятно что делать а трейдинг это очень специфическое направление и сходу его скажем так не возьмешь во-первых не факт что вы будете зарабатывать трейдингом во-вторых точно не через день не через два а иногда на это уходит у людей годы чтобы научиться зарабатывать на фондовом на криптовалютном рынках следующее участие в различных пресейлах новых крипто токенов крипто проектов то есть какой-то новый программист написал какую-то а, программу а, на базе какого-то блокчейна, выходит новый токинг, токен, и перед тем, как, ну, когда он только появляется, его можно купить а, по дешевке. И в большинстве, если проект удачный, если проект перспективный, то вот этот токен может в момент начала торгов выстрелить там в 10-20 а, раз. То есть вы вкладываете там какую-то сумму, там тысячу долларов вложили и можете 10 тысяч долларов получить. Но, во-первых, не все проекты выстреливают. Некоторые проекты вообще задуманы как скам-проекты. Что такое скам-проект? Такой термин в криптовалютах. Проект, который предназначен для того, чтобы соскамиться, значит исчезнуть, упасть. И, соответственно, вы покупаете на тысячу, на 10 тысяч долларов, открывается торги и он сразу начинает дешеветь. И у вас от 10000 долларов остается 5 это тоже такое вполне возможно в пресейлах я тоже участвовал ну я участвовал больше на крупных биржах на крупных биржах типа вот байбит Binance. там уже эти проекты которые отбираются они уже ну потенциально скорее всего будут прибыльные но опять же нужно в этом разбираться исходу не возьмешь условия участия тоже могут быть непрозрачные вот последний Проект, который участвовал на Binance, вроде бы мне какие-то токены дали, но по сути он оказался убыточным, потому что тот токен, который я покупал для участия в проектах на бирже, он сам упал в цене. Без специальной подготовки это все очень сложно. Следующее NFT индустрии. Очень много про это говорят, но я могу привести статистику, что в 2022 году объем NFT торговли упал на 90 процентов то есть был некий хайп 21 год когда все кричали вот покупайте незаменяемые токены различные там криптопанки были в ходу покупайте там за 10 тысяч долларов а через месяц вы их продадите за 20 тысяч долларов и в результате то что это все упало на 90 процентов говорит о том что это тоже было все раздуто и большинство вот этих крипто незаменяемых токенов все накупили, а теперь не знают, что с ними делать, где их продать. У меня, кстати, на Binance в портфеле тоже лежит какой-то нефти токен, но ну, я его не покупал, мне удали там за что-то. Что с ними делать, я тоже пока не знаю. Поэтому это вообще очень сложно, специфично. Вообще я туда даже пока еще не вникал, не погружался. И вам не советую. Следующее понятие есть такое амбассадорство. Вот там часто участвуют люди, у которых нет денег для участия в пресейлах. Но у них есть там какие-то аккаунты в сетях. В твиттере очень часто криптовалюты продвигаются. Сотворство – это помощь в продвижении новых проектов. И за некую помощь, там, репосты, там, выполнение каких-то функций, где-то зарегистрироваться в этом проекте, написать что-то в чат. Вот такие вещи, которые помогают вот этому новому токену, помогают его раскрутить. За это вы можете получить, а иногда можете и не получить, некие токены вот того проекта, которым вы участвуете. Есть специальный сайт, где написано задание, которое нужно выполнить. И, как правило, здесь результат неизвестен. Могут дать токены, могут не дать токены. Но вы туда денег, собственно, не вкладываете, поэтому, собственно, только ваше время потрачено. Но иногда бывает, кто участвует, там, дает токенов там, на 1, 2, 5, 10, 50 долларов. И некоторые из проектов там, выстреливают 10 раз. То есть, вложили, ничего не вложили, получили на 50 долларов, там, через полгода у вас 500 долларов. И если вы занимаетесь этим во многих проектах, это может принести деньги. Но, как правило, небольшие и для этого требуется много времени. Отдельная тема. Следующее. Дальше участие и в различных децентрализованных протоколах, проектах. Вы можете быть поставщиком ликвидности. Потому что, смотрите, на децентрализованных биржах все работает на смарт-контрактах. Вы с кем-то обмениваетесь другими криптовалютами. Для того чтобы этот обмен произошел, необходимо иметь некую запасе ликвидность который будет ну всегда в неком пуле присутствовать и желающие когда один хочет купить другой продать они будут использовать этот пул который есть в нем как бы в процессе все это происходит обмен и один скажем хочет USDT стейблкоин поменять на биткоин а другой хочет продать и для этого вот необходим этот пул в децентрализованных на децентрализованных биржах и если вы вот эту ликвидность предоставляете, у вас есть биткоины и есть у вас там стейблкоины, которые вы хотите там хранить в течение там нескольких месяцев. Вы их делегируете в этот пул из своего кошелька и в случае чего происходит обмен для тех, кому это нужно, а вы, соответственно, получаете свою комиссию. Вот. То есть, подводя итоги, я могу сказать, что риск есть везде, особенно в криптовалюте, новичку лучше туда не лезть. Это доказал последний крах целой экосистемы Луна. Огромный блокчейн просто потерял стоимости. 99 с лишним процентов потерял стоимость, То есть токен данного Луна стоила больше 100 долларов. А через неделю один токен стоил меньше одного цента. То есть падение просто в ноль. Можно было за 1 доллар купить 10, там, несколько тысяч токенов этой Луны. Вот сейчас возродился этот новый это крипто блокчейн, точнее Луна, был перезапущен. Ну, кому интересно, можете почитать про это. Может быть, там ссылку найдете про крах данного проекта. Сейчас привлекают в Корее к ответственности организаторов этого блокчейна. Расследуют возможности манипуляции разработчиками. То есть все очень непросто. То есть даже очень надежный проект, и все кричали на всех углах, что луна очень перспективная, сейчас луна просто еле-еле выживает, и будет ли, и выживет ли она, вообще неизвестно. Ну давайте для примера сейчас просто посмотрим, вот где вы можете э, поучаствовать э, ну, достаточно с низким риском. Соответственно возьмем две основных биржи, которые смотрели, Bybit и Binance. Так, ну вот давайте биржа Bybit Я почему вот с этой биржи начал Здесь все более понятно Берем пункт меню, который как раз не переведенный Единственный не переведенный А вот и NFT, NFT, кстати, тоже не переведен И заходим сюда Он Обзор Давайте обзор посмотрим Какие нам предлагаются возможности для накопления Так, вот, Байбит накопление Низкий риск гарантированно API Ну давайте посмотрим Что здесь есть смотрим эксклюзивное приложение но ну, вот здесь предлагается а, нативный токен собственный токен вот этого этой биржи Байбит, Он называется бит и вот ну, тут у меня кстати да лежит инвестиции 200 бит и суточный доход я с них получаю а, вот 100 долларов инвестировано я получаю 0 137 usdt то есть ну мизерный мизерный доход но тем не менее он есть, и поскольку эти активы мне на этой бирже нужны, чтобы там участвовать в пресейлах, к примеру, вот они у меня здесь лежат и приносят дополнительный доход. Вот если они я держу их на бирже, то я могу их инвестировать. И смотрите, срок инвестиций гибкий. Это значит, я в любой момент без всякой задержки могу эти деньги изъять. Я их могу, например, закончить стейкинг, вывести тут же эти монеты и продать их на бирже перевести их, скажем, в стейблкоины или в биткоины и вывести на свой кошелек. То есть вот это вот такая безрисковая стратегия, но приносит она всего лишь несколько процентов годовых. Ну и вот смотрите, здесь интересные проекты, вот о чем я говорил, 999 годовых, но получите вы их или нет, и выгодно ли это будет, неизвестно. Вот здесь интересное, кстати, вложение USDC, 4,5% годовых. Интересное тоже вложение. Так, открыть стейкинг. Но ну, у меня сейчас э, USDC нет. Вот, кстати, вот этот стейблкоин, байбит биржа стала продвигать. И вот сейчас она дает гибкий стейкинг 4,5% годовых в валюте. В общем-то, ну результат адекватный. Поэтому вот можно открыть стейкинг. Вы вносите себя сюда USDC и открываете. вот то Это тоже безрисковое такое вложение. Ну, опять же, все относительно, я говорю, безрисковое, но риск тоже есть тот же скан биржи, биржа будет взломана. Опять же, это риск, что потеря ваших денег. Риск есть везде. Но получать 4,5% годовых валюте, ну это на текущий момент нормально. Так, вот какие есть э, стейкинги. Вот видите, бит 5% годовых, эфир 2% годовых, биткоин 4,5. Вот гибкий, фиксированный, давайте посмотрим. А вот на 30 дней 1,2%, а гибкий ставка для уровня. Так, видите, небольшую сумму можно под 4,5% внести. Большую сумму уже под 0,5% годовых. То есть тут тоже все не просто, не все так вот очевидно, когда начинаешь смотреть. Вот, USDT. Смотрим, API 12%. Ну-ка, давайте посмотрим. Это мне интересно. Гибкий по 12% годовых. Давайте посмотрим. До 1000 долларов 12% годовых. Давайте откроем. Так, открыть стейкинг. А, у меня доступно 0, потому что мне нужно э, так, активы перевести на площадку Н. Мы берем спотовый аккаунт, вот у меня здесь есть 304 USDT, я нажимаю перевести, я из спотового аккаунта, перевор, деривативно, это для торговли фьючерса мне не нужно, на Earn. Так, я перевожу 100, 100 монет. А, монета, извините. Я перевожу. У Я перевожу 100 монет. 100 монет. И подтверждаю, все переводы внутри биржи между различными вот этими площадками, они бесплатны. Все, 100 долларов у меня перешло. Теперь я возвращаюсь, где мы были на страницу Eon. байбит накопления где у меня были вот usdt 12%, я выбираю вот гибкий стейкинг, конечно, это выгоднее, чем на 60 дней под 3,45 замораживать, чем на 12. И не исключено, что эта ставка изменится. но вот сейчас 12 процентов, и сегодня я получу за свои долларов точно 12 процентов. Так, я согласен, я вношу сюда 100 долларов, ну или максимально, поскольку у меня всего 100 долларов, 12 процентов. Я согласен, я открываю стейкинг, я открываю стейкинг. Все, ваша прибыль будет рассчитана на следующий день. А, смотрите, ордера, давайте посмотрим. И вот смотрите, у меня в байбит накоплениях находятся два ордера. Как я уже говорил, у меня биты лежат 200 в стейкинге. Там под небольшой процент, вот видите, общая доходность уже э, там битов накопилась. 0,92 я, помню, выводил их. И, соответственно, общая доходность 0,11 центов я зарабатываю. Я так понимаю, что в сутки вот 100 долларов у меня лежат. Хотите забрать, сразу нажимаете забрать, все, и они у вас возвращаются из стейкинга на ваш кошелек. И он, из ИОН переводите там фиаты в спотовый и оттуда, соответственно, можете торговать, продать на бирже, на спотовой секции и вывести в кошелек. То есть, вот один из примеров достаточно низко рискованного использования своих денег, чтобы они просто так на бирже не лежали. Находясь, скажем, вот в этом а, стейкинге, я могу также и участвовать при сейлах. То есть у меня деньги, как бы, а, биржа, видит. Все, оставляем. Смотрим еще, что он. А, бивалютные инвестиции, майнинг ликвидности. Видите? А, майнинг возможен. Участие вот в пулах ликвидности. А, биткоин. А, в пулах ликвидности я пока вам не советую. В этом нужно отдельно разобраться. Работают они очень хитро. И здесь у вас, если вы сюда внесете в пул ликвидности там, 1000 долларов на 500 долларов в биткоин, на 500 долларов USDT, то при колебании валюты биткоина у вас может быть здесь USDT остаться меньше. Поэтому здесь вот пока я про это рассказывать не буду, но здесь пул ликвидности это более хитрое средство, более хитрый механизм. Нужно понимать, как он работает. Что еще здесь есть? Ну, различные еще пулы есть. Давайте еще посмотрим, что тут есть за пулы. Так, это, э, скорее всего, новые токены, которые только появились. Смотрите, видите, фантастическая доходность процентов годовых. Но получите вы эту доходность в этих токенах. Что это за токены, вообще вам неизвестно. Как оценить токены, очень непростая задача. Там есть white листы, так называемые, белые листы, э, которые выпускаются при разработке монеты. Анализируйте их вообще нет ревиальная задача и больше они без опыта вообще это нереально и соответственно 1000 процентов это говорит о том что э, в этом проекте вы скорее всего ничего не заработаете ну может что-то заработать а заработать в этих токенах а что с этими токенами делать если их будет очень мало вы их даже продать если их будет меньше 10 долларов вы их и продать не сможете э, в общем вот эти все инвестиции на огромные вот как, как бы вот эти Процент, а, ну здесь вот стейкинг, вот этот токен вносится, здесь бит вносится, но награду вы всего, все равно получите вот в этих непонятных токенах. Вы должны понимать, что с ними делать. Я вот в таких вещах э, не рекомендую вам участвовать. Этот урок, я как говорил, больше для ознакомления. Теперь давайте перейдем на биржу Binance и посмотрим, а что здесь есть. Здесь в разделе он еще больше всего всяких э, возможностей. Uh, Binance Earn, давайте посмотрим, что такое. но ну, смотрите, здесь есть. И депозиты есть, и стейкинг, и фарм, бивалютные инвестиции. Uh, проценты вроде везде, да, такие uh, красивые. Начинаешь разбираться uh, там вроде как в стейблкоинах, а доходность может быть там uh, в других токенах. Или, например, вот здесь стейблкоин 8%. Uh, начинаешь смотреть, а что здесь? а только на небольшую сумму, там 0,1, вот Binance USD, до 1000 USD. Или вот uh, BNB, я вкладывал под, uh, вот фиксированный стейкинг, вроде как, да, там хорошая была доходность, у меня BNB несколько были, uh, вот по 90 дней. А вложить, вот максимально, я вложить не могу, потому что я уже квоту свою всего 0,5 BNB, это около 200 долларов, уже использую. То есть везде есть свои подводные камни, и вроде как смотришь доходность красивая, проценты большие а все это реализовать нереально везде все непросто и поэтому вот в таких всех а, бивалютных инвестициях фармингах стейкингах а, очень аккуратно нужно участвовать Ну вот к примеру то что я а, вот я показал вложил в стейкинг и, и проценты у вас будут там небольшие ну до 10 там 12 процентов то, скорее всего там будет ограничено либо срок либо сумма вот как вот мы видели то есть везде будут свои тонкости давайте еще зайду я в кошелек Exodus, покажу еще возможность вот примеры там стейкинга непосредственно в кошельке вот загружаем кошелек Exodus. я про него рассказывал мне он в последнее время очень нравится давайте посмотрим вот у меня здесь есть кардана перейдем сейчас в портфолио и вот смотрите некоторые монеты позволяют вам кардана Позволяет вам застейкать их под определенный IP. Вот 4% годовых. И, к примеру, если я их храню здесь, я могу их вот под 4% сюда нажать и застейкать. Вот я нажимаю стейк ада. Здесь, ну, такая вот фишка вот этого стейкинга. С вас возьмут 2, 2 ада, 2,22 ада. Это а, плата, вот депозит фи. За то, что вы регистрируетесь в стейкинге этот депозит вам вернется когда вы деньги обратно заберете ну вот такая э, плата есть да действительно стейкинг период э, 20 дней плюс э, 5 дней э, тут надо смотреть скорее всего очень часто бывает там вы и там на месяц на два месяца чтобы забрать там возможно какой-то период эти деньги у вас будут заблокированы вот скажем в сети луна там блокировка 21 день насколько я знаю э, сколько здесь будет блокировка не знаю может быть 5 там может быть, 10 дней надо читать смотреть изучать этот блокчейн но вот такой процент дополнительно к скажем к вашим инвестиционным монетам вполне можно добавить в кошелек но к сожалению урок получился таким уже объемным но возможностей и направлений огромное количество я даже ну и за целый курс не смогу рассказать и во многом я еще не разобрался Разобраться во всех направлениях заработок на криптовалютах это люди занимаются этим десятками лет и очень часто многие кто там что-то рекомендует что-то советует реально по сути не понимает и даже не использовал этих направлений которые рекомендуют делать особенно там огромные возможности там в децентрализованных проектах участия ну и там это, сам порог входа он составляет там десятки тысяч долларов а дешевле просто там ну при меньшей сумме там не выгодно участвовать вот все больше не буду про это говорить еще раз призываю, этот урок был больше, в основном был для иллюстрации возможностей, а не для того, чтобы тут же ринулись, не разбираясь, куда-то вкладываться в процентов годовых какой-то проект. Все, встречаемся в следующем уроке.